Здравствуйте, товарищи трейдеры! В этом видео мы разберем торговую стратегию Extreme TMI System. Стратегия эта достаточно популярная, ее пользуются множество трейдеров по всему миру. Впервые она была представлена на форуме Forex Factory и до сих пор продолжается активное ее усовершенствование, использование и обсуждение. А стратегия безусловно заслуживает внимания, так как она использует в себе простые, но действенные принципы и множество трейдеров, как я уже сказал, используют ее в своей торговле. Основана стратегия на том, что при любом тренде цена не идет ровно прямо вниз все время или ровно вверх, если это восходящий тренд. Всегда есть какие-то коррекции, которые достигают определенных значений экстремумов, как их называет автор стратегии, и после этого цена продолжает движение вновь по основному тренду. Ну то есть Шла цена вниз, происходит какая-то коррекция, и мы, войдя в рынок на окончании этой самой коррекции, получаем преимущество в виде дополнительных а, пунктов и своевременного входа в рынок. Именно тогда, когда он возобновляет движение по уже устоявшемуся тренду. Итак, наша задача определить тренд, наша задача определить а, точки экстремумов, и постараться войти в рынок на этих точках по основному тренду. В этом нам помогут индикаторы нашей стратегии Extreme System. Давайте посмотрим, что же это за индикаторы и как же их использовать. А стратегия предназначена для торговли на таймфреймах от M15 до H4. Это рекомендуемые таймфреймы. Хотя, в принципе, ее можно использовать и на любых других временных периодах. Торговые пары могут быть любыми, но не стоит применять ее на флетовых парах на которых отсутствуют трендовые движения ну например еврофунт торговать по этой паре трендовыми стратегиями как Extreme TMA system не следует поэтому используйте общеизвестные валютные пары на которых наблюдаются трендовые движения это наилучший вариант в комплекте системы идет довольно таки много шаблонов целых 6 штук не пугайтесь они отличаются Минимально, всего лишь несколькими добавленными фильтрами и несколько различными значениями индикаторов. Все это мы разберем. Для начала давайте загрузим основной шаблон, основу системы, а позже поговорим о дополнительных фильтрах. Нажимаем правой кнопкой мыши на графике, выбираем Extreme System Base и получаем вот такую картинку. Здесь можно найти довольно-таки много элементов, каких-то значений, табличек, полосочек, линеечек и так далее, но все не так сложно. Основа системы довольно-таки проста, если разобрать каждый элемент и понять, для чего он предназначен. Вы наверняка заметили, что у нас на графике используются не обычные японские свечи, а свечи Heiken Ashi. Это разновидность японских свечей, которая предназначена для более четкого выделения трендов для более четкого уделения общей картины и они служат для того чтобы показывать нам именно то что происходит в целом, а не отвлекать наше внимание какими-то отдельными свечами так при достаточно сильном движении вниз у свечей хекинаши отсутствуют верхние тени а при достаточно сильном движении вверх отсутствуют нижние тени ну а если какого-то достаточно сильного движения нет то у свечи Будут тени по обе стороны от ее тела. И это означает, что наступил какой-то момент, который предвещает либо коррекцию в тренде, либо его смену. Также свечи хики наши не меняют цвет в зависимости от того, что цена закрытия оказалась выше цены открытия, либо наоборот, не меняют цвет только когда происходит достаточно сильное движение, продолжительное, либо сильное, либо продолжительное, в противоположном направлении. То есть свечи-хеки наши еще и служат нам дополнительным индикатором тренда. Вы можете видеть, что у нас на графике представлены несколько каналов. Вот один из них представлен пунктирной линией, другой вот такой вот золотой. И есть еще третий канал, его мы можем увидеть, если его чуть-чуть уменьшить график. И этот канал у нас отображается вот такими фиолетовыми линиями, которые обозначают границу этого канала. На самом деле это один и тот же индикатор, который называется Extreme TMA. Это сердце системы И представлен он разными линиями на графике, так как это одно и то же, но для разных таймфреймов. То есть представлено показание индикатора, для таймфрейма M15, для нашего текущего таймфрейма от линии. Для таймфрейма H1 они отображаются вот такой вот золотой линии И для таймфрейма H4, для ситуации на часовых графиках, наш Extreme TMA представлен вот такой вот фиолетовой линии Каналом, который образован фиолетовыми линиями. Для чего нам нужны? показания индикатора на других таймфреймах, чтобы не открывать кучу графиков и одновременно следить за ситуацией на более высоких таймфреймах. Вот, допустим, торгуем на M15, и если же цена приближается к границе канала на H1 или на H4, это хороший момент для того, чтобы внимательно наблюдать за ценой для поиска потенциальных возможностей входа в рынок. И, соответственно, можно догадаться, что канал на H4 имеет большую силу, чем канал на H1 и соответственно канал на H1 имеет большую силу, чем канал на M15, а в любом случае если мы торгуем на M15 то нам следует следить за всеми этими каналами что же обозначает этот канал он и обозначает те самые экстремумы которые достигает цена и при достижении которых нам следует искать возможности для входа в рынок по основному тренду ну то есть грубо говоря вот цена идет вниз как только она достигает границ канала это потенциально хорошие точки для того чтобы войти в основной тренд в продаже и при этом получить преимущество раннего входа цена достигает границ канала после этого как правило через какое-то время происходит разворот и цена продолжает движение по основному тренду Ну естественно, как только цена достигла границ канала Мы не будем сразу же, тут же продавать или покупать Нет, мы будем искать дополнительные подтверждения От той или иной позиции Но в целом, как только цена достигла границ канала Xtreme TMA Одного из трех, а еще лучше вышла за эти границы Что означает достижение более таких экстремальных значений Которые выступают в качестве такой пружинки, которые помогут цене сильнее двинуться в направлении общего тренда, а нам заработать больше. Итак, Extreme TMA является главным индикатором системы, является ее основой. На графике, как я уже сказал, у нас представлены три канала. Один и тот же индикатор, но для разных таймфреймов. Пунктирная линия это канал Xtreme для M15. Золотыми линиями обозначается канал Xtreme TMA для H1, и фиолетовыми линиями обозначается канал Xtreme для таймфрейма H4 для 4 часовых графиков. Второй индикатор в системе это у нас TMA Slope, который обозначен вот такой вот гистограммой, которую вы видите в отдельном окошке внизу графика, и он обозначает угол и направление наклона нашего канала. Вот, соответственно, эта гистограмма изменяется. Если канал направлен вниз, то она переходит в негативную зону. Если канал направлен вверх, то переходит в зеленую зону. И мы будем использовать вот эти значения наклона нашего канала для того, чтобы определять основной тренд. И определять стоит нам покупать или продавать. Или же, если значения наклона нашего канала невелики, то мы можем открывать сделки в обоих направлениях. Это означает, что на рынке происходит range, рынок находится в состоянии неопределенности, то есть может быть движение теоретически в любую сторону. Вот и все, из чего состоит наша торговая стратегия Extreme TMI System. В дополнительных шаблонах есть дополнительные фильтры в виде осцилляторов, но об этом мы поговорим позже. Там тоже ничего сложного нет, просто добавляются дополнительные условия для входа в сделку. Ну что ж, давайте поговорим теперь о правилах входа в сделку, правилах хода рынок по этой системе. Прежде всего, мы смотрим на наш индикатор TMA Slope. Мы с помощью него определим, какой сейчас господствует тренд на рынке. Нас интересуют уровни этого индикатора 0,25 и минус 0,25. Они обозначены вот такими вот пунктирными линиями. Итак, нас интересуют уровни 0,25 и минус 0,25. Если цена находится ниже уровня минус 0,25, как сейчас, то мы будем искать только продажи. Мы будем искать возможность войти в рынок только на продажи. А если же гистограмма TMI находится выше уровня 0,25, то мы будем искать возможности только для покупок. А вот сейчас у нас значение гистограммы TMSlope минус 0,55. Оно подписывается у нас вот в таком вот отдельном уголке. И хорошо видно. И сразу же нам индикатор показывает, что sell only возможны только продажи. Если же цена находится между уровнями минус 0,25 и 0,25, то есть где-то вот посередине между этими уровнями находится гистограмма темой, то мы вполне можем открывать как продажи, так и покупки. Когда гистограмма находится между этими уровнями 0,25 и минус 0,25, это обозначает, что рынок находится в рейнже и вполне возможно движение в обе стороны. Ну а если гистограмма ниже минус 0,25, мы только продаем а если выше 0.25, то мы только покупаем. После того, как мы определились с направлением основного тренда, с направлением, в котором мы будем искать сделки, мы смотрим на наши каналы Xtreme TMA. Естественно, мы смотрим на пунктирную линию, которая обозначает наш текущий таймфрейм M15. И мы также внимательно смотрим на границы канала на более высоких таймфреймах. То есть на H1, золотой канал, и на H4, фиолетовый канал. Для продаж, как в нашем случае, у нас обозначается вот sell only, то есть сейчас возможно только продажи. Мы ждем, когда цена достигнет верхней границы канала, ну, как минимум канала на M15. Верхняя граница канала обозначена пунктирными линиями. Чем дальше Цена уйдет за границей нашего канала Xtreme тем лучше. Значит, тем более экстремальных значений достигает цена, и тем более будет мощным отскок в направлении основного существующего тренда. Как только цена достигла, а еще лучше пробила границу канала XtremeTMA, причем она может пробить канал на 15 а затем достигнуть канала на H1, это нам еще даже более на руку играет, так как цена достигает более экстремальных значений, как я уже говорил. Итак, как только цена пробила границу канала, ну, скажем, на 15 мы смотрим вновь на нашу гистограмму TMA Slope. И как только первый столбик нашей гистограммы нарисуется вниз в случае для продаж, но ну, я думаю, видно, что когда гистограмма растет, у нас сменяется ярко-красный цвет на более темный. А когда она падает, у нас появляются столбики вот такого более яркого красного цвета. Вот. Как только цена достигнет верхней границы нашего канала Extend TMA, и появится первый столбик гистограммы TMA Slope вниз, то есть в данном случае появится первый столбик гистограммы TMS Lope ярко-красного цвета, то мы будем готовы уходить в рынок на продажу. Входить мы будем с появлением либо первой свечи цвета в нашей позиции, ну то есть как только цена достигла верхней границы канала, у нас были там свечи, естественно, синего цвета, то есть цена повышалась, и как только появится первая красная свеча, плюс первый столбик гистограммы TMS Lope вниз, мы вполне можем открыть позицию на продажу. Стоп-лосс выставляется для продаж чуть выше ближайшего локального максимума. Вот если нам сейчас бы прям вот в данный момент приспичило продавать, мы бы выставили стоп-лосс вот примерно вот здесь. Ну а если бы мы где-то сейчас, допустим, покупали, то стоп-лосс мы бы выставили чуть ниже ближайшего локального минимума. Ну, в данном случае, где-то вот здесь, на пару пунктов, где-то ниже ближайшего локального минимума для покупок, мы бы выставили наш стоп-лосс. А мы разобрали правила на примере для продаж. Давайте повторим те же самые правила на примере для покупок. Итак, правила для покупок. Первым делом мы смотрим на наш индикатор TMS Lope. Если цена находится выше уровня 0.25, то это обозначает, что мы можем искать только покупки. Вот в данном случае у нас значение индикатора TMI Slope составляет 0.52. Вот у нас все удобно пишется. И, соответственно, индикатор наговорит, что только покупаем. Buy only. Теперь нам интересно дождаться момента, когда цена пробьет нижнюю границу канала одного из каналов Extreme TMA. И как только цена пробьет нижнюю границу канала Xtreme TMA, мы вновь возвращаемся к нашему индикатору TMA Slope и смотрим на его гистограмму. Тут же, опять же, как и в случае с трендом вниз, когда столбики повышаются, они вот такого ярко-зеленого цвета, а когда понижаются более темного цвета, но тоже зеленого. Итак, цена пробила нижнюю границу канала Xtreme TMA, мы дожидаемся первого ярко-зеленого, то есть повышающегося столбика гистограммы TMA. Естественно, мы входим в рынок и учитываем показания индикаторов только после закрытия свечи. Пока цена открыта, естественно, тот же столбик гистограммы TMA может перерисоваться, стать вновь понижательным, либо повышательным. Пока свеча не закрылась, мы Ничего не предпринимаем, ждем ее закрытия. И только после этого уже смотрим на показания индикаторов. Как только цена достигла нижнего канала x TMA, и появился первый светло-зеленый столбик, то есть вновь произошло повышение индикатора TMA Slope, мы готовы покупать. Покупать мы будем на первой свече, которая у нас окрасится в цвет направление нашей сделки, ну естественно, когда цена пробьет нижнюю границу канала Xtreme TMA, у нас свечи будут красными, как только появится первая синенькая свеча, обозначающая то, что рынок готов перейти в бычий тренд, мы открываем покупки. Стоп-лосс для покупок, как я уже говорил, выставляется чуть ниже ближайшего локального минимума. Ну, в данном случае, если бы мы вот прямо сейчас в данный момент покупали, мы бы выставили стоп-лосс вот примерно вот здесь, на пару пунктов ниже ближайшего локального минимума. Также для входа в рынок можно использовать дополнительные советники, которые у нас идут в комплекте системы. Это 5 х 5 by 15 м и 5 на 5 цел 15 предназначены они только для таймфрейма m15 то есть на таймфрейме h1 h4 и так далее их использовать не стоит что они делают ну, допустим появилась у нас ситуация на покупку мы переносим советник buy, то есть советник для покупок на график и у нас появляются входные параметры устанавливаем лот цель профит о выходе из сделок мы поговорим чуть позднее. Можно выставить стоп лосс сразу в пунктах, а можно ничего этого не выставлять, оставить только лот. Нажимаем, ок. У нас советник... Ага, а вот у нас советник сразу же открыл позицию. Открыл позицию на покупку. Вот увидите купил но целых одну десятую лота. Доллар франк. И сам себя выключил, то есть эти советники, вот эти два советника, они предназначены для входа в рынок, и после того как позиция была открыта, они сами себя выключают и уже можно удалять советник с графика, давайте удалим его. А по какому принципу открывает наш советник сделку, ведь нам же не нужно, чтобы он просто так сразу покупал, просто так сразу купить мы можем и сами рыночным ордером советник покупает или продает когда цена пересечет сглаженную скользящую среднюю с периодом 5 Ну то есть наметится какие-то небольшие предпосылки к движению вниз либо небольшие предпосылки к движению вверх а вход с помощью таких советников более надежный чем при входе на первой свече цвета нашей позиции, как я уже упоминал ранее, но мы упускаем несколько пунктов, которые могли бы взять дополнительно. Ну, то есть, два варианта входа. Либо, когда появляется первая свеча цвета нашей позиции, ну, допустим, шла цена вверх, а у нас продажи появилась первая свеча красного цвета, и все остальные условия соответствуют для входа в продажи, и мы продаем. Наоборот, для покупок шла цена вниз, пробила границу канала. Все наши остальные условия совпали. как только появляется первая синяя свеча, мы покупаем. Ну, а можно будет вот входить с помощью вот этих наших дополнительных советников. Итак, вот, допустим, нужно нам продать. Переносим советник на график с помощью мышки. Вводим значение лота. И жмем ОК. Нажимаем «Да». И как только вот, цена окажется ниже скользящей средней с периодом 5 сглаженной, она не отображается на графике, она, нам, в принципе, и не нужна, советник войдет в рынок. А мы, в принципе, пока он не вошел, можем пойти попить кофе или что-то еще сделать. После того, как советник вошел в рынок, его можно удалять для открытия новой сделки, нам придется его прикреплять заново. А вот эти самые позиции, открытые советниками, мы можем для них изменить стоп Loss, Seek Profit, все выставить как нам нужно, то есть полностью уже вручную контролировать открытые сделки. Также при входе в рынок, я это забыл упомянуть, стоит смотреть на показания TMA Slope, на H4 Ну если естественно, мы входим на более низких таймфреймах Например на M15 или на H1 Мы входим в рынок Нам стоит посмотреть на значение TMA Slope на таймфрейме H4 То есть на значение индикатора tm Slope на более высоком таймфрейме Вот в данном случае у нас появился на M15 потенциальный сигнал к продажам, мы смотрим на значение TMA Slope на H4. Она вот у нас здесь ука указано TMA Slope H4 минус 0,28. Точно так же, как и с правилами определения тренда на нашем основном таймфрейме, если цена на H4 находится между уровнями 0,25 и минус 0,25 мы можем как продавать, так и покупать. А Если цена на H4 соответствует показаниям индикатора а меньше уровня, минус 0,25, то мы можем только продавать. Если на H4 TMSLow равен 0,25 и выше, то мы можем только покупать. Например, если у нас, допустим, сигнал на 15 на продажу, а TMS Lope нам показывает значение 0,25 или выше на H4, то мы, соответственно, сделку на продажу на M15 игнорируем. Таким образом, мы как бы фильтруем сделки по тренду, существующему на H4, так как это более важный таймфрейм, более определяющий направление рынка. Также и для покупок. Если у нас появился какой-то сигнал на покупке на M15, Значение TMSLOPE на H4, вот здесь оно, напоминаю, подписывается, а очень низкое, ну, допустим, как сейчас, минус 0.28, то есть мы можем только рассматривать сигналы на продажи, то сигнал на покупку на 15 мы игнорируем. Вариантов выхода из позиции довольно таки много, но в целом если их суммировать, то можно сказать, что стоит закрывать позицию при достижении противоположной границы канала ну допустим, у нас есть какая-то покупка, как только цена достигла противоположной границы канала, верхней то стоит либо полностью закрыть позицию либо закрыть ее часть а стоп-лосс другой части перенести на уровень безубытка, либо использовать трейлинг стоп пунктов так на 20 или на 30 зависит от ширины канала либо же полностью закрыть позицию при достижении противоположной границы канала для более консервативных трейдеров возможен вариант закрытия половины позиции при достижении какого-то определенного уровня в пунктах ну если вы торгуете на небольшом таймфрейме скажем и 15 и вы где-то купили то как только цена достигла скажем 20 пунктов вы закрываете половину позиции либо, если вы торгуете минимальным лотом и открыли две позиции одновременно одинаковых, то закрываете одну позицию, другую оставляете и переносите ее стоп-лосс без убыток. И ждете возможного достижения противоположной границы канала. В целом система дает довольно-таки большую свободу при выходе из позиции. Вы можете использовать какие-то горизонтальные уровни поддержки сопротивления, уровни Фибоначчи и, в принципе, все, что захотите. Оно стоит несомненно следить за противоположной границей канала и по возможности переводить позиции в безубыток при достижении каких-то существенных значений. Ну все, конечно, зависит от таймфрейма. Это нужно для того, чтобы в случае резкого разворота рынка мы не потеряли ничего, а как минимум остались при своих. То есть своеобразная страховка позиции. Вот этот вот наш самый перенос стоп лосс в безубыток. То есть мы переносим стоп-лосс на уровень цены открытия ордера. Ну а теперь давайте взглянем беглым взглядом на наши дополнительные шаблоны с дополнительными индикаторами, с дополнительными фильтрами. Первый из них, который мы рассмотрим, это Lorento Large Chart. Шаблон, который использует сам автор системы. И на нем мы видим, что у нас добавляется индикатор RSI, осциллятор, который нам показывает перекупленность и перепроданность на рынке. а Мы его можем использовать как дополнительный фильтр. Соответственно, входить в продажи только когда цена находится в зоне перекупленности, то есть выше уровня 70, и входить в покупки, когда цена находится в зоне перепроданности, то есть ниже уровня 70. 30. Ну, такой вот фильтр. А также здесь присутствует а, скользящая средняя с периодом 200. Эту скользящую среднюю с таким периодом используют а, многие трейдеры, а, многие инвестиционные фонды. И на нее стоит обращать внимание. Соответственно, если рынок находится выше нее, только покупаем. Если рынок находится ниже этой скользящей средней, то только продаем. И также вы можете увидеть здесь индикатор Coral, который представлен вот такой вот а, линией, змеей, можно так сказать, которая меняет свой цвет с зеленого на красный. Соответственно, когда Coral красный, то только продаем, когда Coral зеленый, только покупаем. Это вот такой фильтр из системы THV, который мы рассматривали ранее. Также на графике у нас есть индикатор пивотов, индикатор потенциальных разворотных точек, которые опять же взят из системы THV. Я эти пивотные уровни не люблю, но если вам они нравятся, если вы находите их полезными, то вполне можете использовать этот шаблон с вот этими дополнительными фильтрами. Вот эти наши уровни пивотов могут служить для определения потенциальных точек взятия прибыли. Далее еще один шаблон, который называется Extreme TMA System High Air Large. У нас есть два набора шаблонов High Air и Low Air. А что это обозначает? High Air это шаблоны, в которых каналы Extreme TMA представлены со значениями чуть для большей волатильности а low-air со значениями для более низкой волатильности на рынке. Если для вас это все темный лес, просто ставьте значение high-air. Они также используются в базовом шаблоне. И не сбивайте себе ГУЛУ. Итак, у нас есть два шаблона. Large и Small. Small предназначен для тех, кто торгует на нескольких парах одновременно и хочет сделать окна графиков более маленькими, чтобы следить за несколькими парами одновременно. А Large предназначен для тех, кто торгует на одной паре либо предпочитает окно графика во весь экран. Так На всех этих девансовых шаблонах с приписками high tier low -tier, у нас точно также присутствует, как и на шаблоне автора, индикатор Coral, индикатор Сказащее средняя с периодом 200 И также есть на шаблонах для больших графиков Индикатор TRIX Опять же взятый из всей той же нашей системы THV Он также служит в качестве осциллятора Но еще показывает и сигналы на дивергенцию Вот такими вот стрелочками Вверх и вниз красные стрелочки и зеленые стрелочки Вот вы видите на графике индикатора они отображаются ну, соответственно когда линии индикатора текст пересекаются это потенциальный сигнал продажи либо покупки ну, когда они окрашиваются красным это сигнал к потенциальным продажам когда они окрашиваются зеленым это сигнал к потенциальным покупкам его также можно использовать как дополнительный фильтр для входов и выходов по этой системе если вы не уверены что вам эти дополнительные фильтры нужны не используйте их Просто остановитесь на базовом шаблоне системы. Как только почувствуете, что вам нужна какая-то дополнительная фильтрация сделок, то попробуйте эти шаблоны дополнительные. Потому что перегружать график индикаторами это не есть хорошо, и можно только испортить свои результаты какими-то дополнительными фильтрами. То есть если вы чувствуете, что они вам не нужны, просто не используйте их. Ну а если же они вам действительно помогают, то почему бы и нет. Для менеджмента позиций, для переноса их в безубыток, закрытия части позиций и другого весьма изощренного менеджмента, авторы системы рекомендуют использовать советник THV Cave Manager, опять же изначально предназначенный для системы THV System. У этого советника очень много настроек, и часть посетителей нашего Forex блога была, скажем так, смущена большим количеством параметров и не знала просто, что с ними делать. Основной критерий для того, чтобы во всем этом разобраться, очень прост. Просто отключите ненужное и включите то, что вам нужно. И все. Скажем так, вам даны большое количество опций. Вы включаете то, что вам нужно, а на остальное просто не обращайте внимания. По умолчанию все выключено. И таким образом, с помощью этого советника, вы получите неплохого менеджера для открытых позиций, чтобы вам не нужно было сесть у монитора и контролировать открытые позиции. Найти советник THVKF Manager можно по ссылке, которую вы сейчас видите на своем экране. Среди шаблонов и индикаторов системы вы наверняка заметили Excel-файл XMTMA load size. Это не что иное, как калькулятор лота в соответствии с заданным риском. Здесь мы задаем equity, то есть наш баланс нашего счета. Ну По умолчанию стоит 10 тысяч. Давайте поставим 1000 долларов. Задаем наше плечо. По умолчанию стоит 1 к 50. Давайте поставим 1 к 100. А задаем риск, каким мы хотим рисковать в одной нашей позиции, с какими процентами от нашего депозита. Мы хотим рисковать в нашей позиции 6%. И у нас автоматом рассчитывается наш торговый лот, который нам рекомендуют использовать для открытия ордера. В данном случае рекомендуемый торговый лот 0,06. Что соответствует 60 мини-лота и 6 микролотам. Ну, это уже дополнительное значение. Вы смотрите, вот что написано в параметре лот. В графе лот. Нам выдалось целых Сотых. Если мы изменим риск, допустим, хотим рисковать двумя процентами в сделке, то изменится и значение рекомендованного лота на сотых. А небольшой калькулятор лота специально для этой системы. Можете пользоваться. Правила системы могут вызвать некоторый сумбур при первоначальном знакомстве, поэтому давайте разберем несколько сделок на истории. Итак, давайте рассмотрим несколько примеров сделок. Для выхода будем использовать правило очень простое. Входим из сделки, когда цена достигает противоположной границы нашего канала Xtreme TMA для текущего таймфрейма. Ну, в нашем случае M15. То есть, когда цена будет достигать противоположной границы канала, вот, который, нами, который у нас обозначен пунктирной линией. Итак, давайте вот начнем... Смотрим перво-наперво на наш индикатор TMA Slope и видим, что он находится, его гистограмма находится ниже уровня минус 0,25, а конкретно вот в данном случае минус 0,45. Хорошо, также видим, что цена пробила верхнюю границу канала а индикатор tms Slope нам как раз показывает на то, что возможны только продажи. Отлично. А теперь нам остается проверить, соответствует ли наш сигнал на продажу ситуации на H4. То есть нам нужно, чтобы индикатор tms Slope находился в значениях от 0.25 и ниже на таймфрейме H4. Вот, соответственно, в это же время. Переходим на таймфрейм H4, а, так как у нас в нашем информационном окошке отображаются только текущие значения э, индикатора и Slope на других таймфреймах, поэтому вот для того, чтобы посмотреть, какие они были на истории, мы открыли другой таймфрейм, график с одним, другим таймфреймом. Итак, смотрим в этот день, в этот час, значение индикатора TMA Slope на H4 у нас составляло... Ага. Очень и очень много. Минус 1,72 H. Так что э, сигнал явно только на продажу. Поэтому э, сигнал на M15 мы вполне могли рассматривать на продажу. Итак, а после того, как наша цена пробила границу верхнего верхнюю канала Xtreme TMA, а мы смотрим вновь на TMA Slope. Как только появляется Первый столбик вниз, продолжающийся движение вниз, они все тут были вниз. И как только появляется свеча противоположного цвета, свеча цвета нашей позиции, в данном случае у нас отрезают красные свечи, то есть как только появилась вот эта вот свеча, мы входим в рынок. Давайте отметим это место. Вот здесь мы где-то вошли. Хорошо. А где же мы расстановим наш стоп-лосс? Установим мы его чуть выше ближайшего локального максимума, так как это продажи. Давайте отметим установку нашего стоп-лосса вот такой вот линии горизонтальной. Вот она вот такого небесно-голубого цвета. Так, вот наш стоп-лосс примерно составляет в этой сделке приблизительно 12-13 пунктов. Это таймфрейма 15, напоминаю, поэтому значения в пунктах небольшие. Ну и теперь мы ждем достижения цели, то есть достижения противоположной границы канала. Ну вот через несколько часов цель была вполне благополучно достигнута. И мы могли заработать в этой сделке примерно 50 с копейками пунктов, ну, грубо говоря, 50 пунктов, при том, что риск составлял всего лишь 12 пунктов. Весьма и весьма неплохо. Так, наша сделка... Закрылась, поставим крестик на месте, где она закрылась примерно. Вот И вновь обращаем наше внимание на индикатор TMA Slope. Он остается ниже уровня минус 0,25, значит мы по-прежнему рассматриваем только продажи. И ожидаем, когда цена достигнет верхней границы нашего канала Extreme TMA. Несколько часов цена болтается внутри канала и в конце концов достигает его верхней границы вновь. А мы опять же обращаем наш взор на H4 и смотрим, каким были показания индикатора TMA Slope. Соответствовали ли они нашему сигналу на M15 на продажу. А, да, значения индикатора TMA Slope на H4 по-прежнему оставались весьма весьма низкими. То есть наблюдался сильный тренд вниз, и мы вполне можем рассматривать какие-то продажи. И вот с появлением столбика и слоуп гистограммы вниз, понижающегося, и с появлением свечи, соответствующей нашей возможной позиции, в данном случае мы рассматриваем сигналы на продажу, мы Вполне можем войти в рынок, то есть после вот этой свечи. Давайте вновь поставим стрелочку вниз. Вот где-то вот здесь. У нас стоп-лосс, так же как и в предыдущем случае, нам нужно его разместить выше ближайшего локального максимума. А так как у нас ближайший локальный максимум очень уж близко, то... Так, чуть-чуть еще повыше. Можно на всякий случай разместить стоп-лосс. Всякий пожарный. Так вот примерно. Чтобы было а, видимое расстояние между ближайшим локальным максимумом и нашим стоп-лоссом. Ну вот примерно вот здесь пунктов 13. А, и опять же мы закрываем сделку при достижении со мной противоположной границы канала. Цена продолжала у нас двигаться вниз, была возможность открыть множество сделок, все они были бы профитные. Давайте теперь вот рассмотрим еще и покупки. Перешел постепенно наш индикатор TMA Slope выше уровня минус 0,25. И это означает, что мы можем присматриваться сигналом на покупку и на продажу, так как индикатор находится между уровнями минус 0,25 и 0,25. И вот мы видим, так у нас была пробита нижняя граница канала, еще тут были, как раз наложились границы каналов на H4 и границы каналов на H1. Вот как вы видите, цена пробила и золотую линию, то у нас обозначает она канал на H1, его нижнюю границу, и нижнюю границу канала на H4, вот эту фиолетовую линию. Таким образом мы можем рассматривать сигналы на покупку и при этом TMA Slope находится выше уровня минус 0,25. Вроде бы покупкам на этом таймфрейме есть зеленый свет. А теперь давайте посмотрим, каковы были показания индикатора TMA Slope на H4. А вот индикатор TMA Slope у нас по-прежнему оставался в жестких негативных значениях на H4, то есть потенциальный сигнал на покупку на M15 мы игнорируем, так как показания индикатора TMA Slope Наш 4 нам говорят о том, что можно только продавать. Вот у нас такой своеобразный фильтр по более старшему таймфрейму очень и очень часто помогает избежать ложных сделок. А, ну, тут в данном случае можно было и подзаработать на покупке, но в дело вступил фильтр наш 4. И поэтому, так как показания индикатора темы на наш 4 сильно негативные, а меньше уровня минус 0.25 мы наш потенциальный сигнал на покупку игнорируем давайте все таки вернемся немножко назад и разберем пару сделок на покупку чтобы у нас были не только продажи в примерах вот очень хороший пример, опять же взаимодействие нескольких каналов Xtreme TMA на разных таймфреймах вот мы видим у нас цена пробила нижней границы каналов на H4 пробила фиолетовую линию пробила нижнюю границу канала на M15 на нашем текущем таймфрейме и пробила э, нижнюю границу канала на H1 на часовом таймфрейме вот, на который у нас представлен этот канал с золотыми линиями цена пробила таким образом нижнюю границу всех трех каналов Extreme TMA это очень такой сильный потенциальный сигнал к покупкам смотрим, что у нас происходит с индикатором TMA Slow он находится между уровнями минус 0,25 и 0,25. То есть мы вполне можем рассматривать любые сделки, как на продажу, так и на покупку. После пробоя канала мы дожидаемся появления первой свечки цвета, соответствующего нашей а, возможной сделке. В данном случае мы ищем сигнал на покупку, значит ждем появление синей свечки. Она появилась, отлично смотрим на индикатор TMS Lobe. Его столбик тоже растет с появлением этой свечи. Все предыдущие столбики его также растут. Препятствий к покупкам нет. Остается проверить ситуацию на H4. Не противоречит ли показания индикатора TMS Lobe на H4 нашему сигналу на покупку. Напоминаю, что сигналы на покупку на более мелких таймфреймах на H1, на M15, то есть все, что меньше H4, мы можем рассматривать только если показания гистограммы TMA Slope на H4 больше уровня минус 0,25. Ага. Показания индикатора TMA Slope на H4 у нас в этот день были 0,23. То есть выше уровня минус 0,25, значит мы вполне можем рассматривать Тайфрейм H4 не противоречит сигналу на M15. Значит, мы можем закупиться с появлением первой свечи, соответствующей нашей позиции, в данном случае покупки. Вот появилась свеча синяя, соответствующая покупкам, и столбики. Тема мои слова простут. Все, покупаем. Давайте поставим стрелочку вверх. Отлично. А где мы выставим стоп-лосс? А стоп-лосс мы выставим ниже ближайшего локального минимума, так как это у нас покупки. И вот, соответственно, место возникновения сигнала как раз и является у нас ближайшим локальным минимумом. Ну, необходимо дать, естественно, цене место для разбега, скажем так. Поэтому так визуально оставляем ей чуть-чуть побольше пространства. И вот у нас примерно стоп-лосс где-то пунктов 11% где-то так. А, выйдем мы из позиции, когда цена достигнет противоположной границы канала Extreme TMA. Вот это у нас случилось через пару часов, и мы могли заработать в этой сделке где-то 53 пункта. Отлично. После того, как мы вышли из сделки, давайте поставим крестик, мы вновь свободны для будущих, так сказать, свершений, и ищем новые сигналы. Смотрим, у нас цена достигла противоположной Граница канала, верхняя граница канала Xtreme TMA на м 15 но TMA Slope нам показывает, что возможны только покупки, так как он находится выше уровня 0.25. Поэтому возможный сигнал на продажу мы игнорируем. Отлично. Едем дальше. Цена продолжает находиться внутри канала, четкого пробития, нас интересует именно пробитие границ канала нет. Опять же, а цена пробила верхнюю границу канала вновь. Но TMS Slope находится выше уровня 0.25, показывает нам, что возможны только покупки, никаких продаж. Поэтому мы ничего не делаем, ждем последующих пробитий границ канала. Так происходит вновь пробитие границ канала XTM на M15, пробитие нижней границы канала осмотрим на индикатор TMS он находится выше уровня 0.25, значит нам он показывает, что возможны только покупки. Ждем появления первой свечи, соответствующей нашей потенциальной покупке, ждем появления первой синенькой свечи, и вот она появилась. Угу. Хорошо, индикатор TMS Lope у нас растет, его столбики растут, это ясно показывает нам ярко-зеленый цвет. Теперь нам остается проверить сделку по показаниям индикатора TMS Lope на H4. И мы видим, что показания индикатора TMS Lope на H4 выше уровня 0.25. Значит, на H4 TMS loop нам показывает, что возможны только покупки, что не противоречит нашему сигналу на M15. С появлением первой нашей свечи, синенькой, мы входим в рынок. Давайте поставим стрелочку вверх. А ближайший локальный минимум нас интересует для выставления стоп-лосса, так как у нас в покупке. Смотрим, он у нас был вот здесь. Цена от него стукалась несколько раз, и мы бы его поставили приблизительно вот здесь, чуть ниже ближайшего локального минимума. Таким образом, стоп-лосс этой сделки составлял приблизительно пунктов... 20, 21, 22, где-то так. Цена пошла несколько ниже, стоп-лосса не достигла, хотя вполне могла его и выбить. Не существует ни одной системы безубыточных сделок. Я думаю, если вы какое-то время торгуете на Форексе, вы это уже и без меня прекрасно знаете. Продолжаем ждать, цена разворачивается и впоследствии достигает границы, канала XtremeTM на 15 и даже еще растет и выше, но мы уже к этому моменту вышли бы из сделки и вот в этой сделке мы могли примерно заработать 80 пунктов где-то, при том что стоп-лосс был всего лишь 20 пунктов вот соответственно наш цик профит оказался в 4 раза больше стоп-лосса Итак, в чем вся суть системы мы фильтруем сделки как по основному тренду на нашем текущем таймфрейме, в наших примерах на 15 так и по более высокому таймфрейму. То есть мы фильтруем сделки по показаниям TMA Slope на H4. Мы не идем против устоявшегося тренда на более высоком таймфрейме. Мы входим на коллекциях и входим только в сторону основного тренда. Это дает нам несколько преимуществ, как в раннем входе, так и в запасе хода цены. Стоп-лосс выставляем чуть выше или чуть ниже ближайшего локального минимума или максимума, в зависимости от того вы открываете покупки, либо продажи. Ну, а в качестве цели используется либо противоположная граница канала, либо какой-то из ваших личных способов. Допустим, целое число, трейдинг стоп с переносом позиции без убыток последующим, последующем, закрытие частей позиции при достижении определенных уровней либо использование каких-то ваших методов на усмотрение на ваши, допустим горизонтальные уровни поддержки сопротивления, либо же уровни Fibonacci, еще что-то. В общем в стратегиях выхода дается определенная свобода. На этом все. Спасибо за внимание. Видео обзор системы Extreme TMA подготовлен специально для сайта tradelagipro.ru -like